Узор смонтирован на 1,64 мегакалории. Давайте покажу вам, что у нас получилось. Воду. Вода течет. это не с нашей система, а именно с плохой гидроизоляции так. Смотрим. Узел ввода. Это подача от центральной сети. Это обратка. Это подпитка из сети. Фильтры установлены. Расходомер коммерческий узел учета. Три штуки. Соответственно, щит. Ой, прикрыли. Водой пока не заливал. Косяк не наш, косяк генподрядчика. Это линия ГВС. теплообменник, шеститрубный. Это в одной щит, с щитом автоматики. Освещение, щиток. Дальше. Это СОСВИЛСКи, 170-е. Две штуки на вентиляцию. Тут вот теплообменник, раз теплообменник на вентиляцию. Вот отопление тоже два емкостных насоса, один теплообменник регановский. Сделаю поближе. Дальше система бассейнов, два теплообменника. Ну это в обмен к отоплению. Вон две гребенки. Одна подача. Вот эта подача. Та обратка. Попиточная линия. Слиноидный клапан. Бросник. Такая вот увязка у нас получилась. подпитки первый насос подпитки бренфус 2 и он еще один виллушки тоже подпиточный подпиточный насос номер три так что еще можно тут рассказать показать вот так Вроде все. Вот готовлюсь к промывке, прессовки